Всем привет! Сегодня у нас очень солнечный день, замечательное настроение и начинаем делать такую вещь, как оборудовать верстак. В одном из видео я уже верстак сделал, вот он родимый. Так и вот, задумался я, почему это у меня верстак, да без тисков-то, а? ведь весь нужны тиски. Конечно, нужны, давно думал об этом, сегодня пришла пора, когда пора их сделать. Делать будем их из всего, что уже есть. В первую очередь определяемся с размером губ. Телефонули именно с одной стороны, так как их теперь будем мы склеивать. Пока губы клеются, приступаю к другой детальке. Из уголка вырезал, высверлил и отшлифовал вот такую вот опорную планку. Она будет играть неплохую роль в наших тисках. с губой уже справился все сделал ее шлифанул все ровненько все четенько сделал отверстие для шпильки резьбовой, ну, резьбы Так, все, с этой частью разобрался, теперь, теперь беру свои картриджи от своей <свистит> бывшей девятки или десятки. Они как бы еще рабочие, но им уже криндец, то есть у них, то есть если их вот так болтать, они, они уже стучат, то есть так не должно быть, поэтому решено было сделать из них что-нибудь полезное, а именно то, что сейчас я делаю. Сейчас произведу предварительную сборку для а, определения центра для резьбы, резьбы ну для шпильки. Все процессы завершились успешно. Вот она лежит, эта агрегатина. Все получилось лучше, даже чем я предполагал. Сейчас осталось только разметить стол, снять э, кое-какие детали с этого стола, короче установить все. Вот такие сегодня тиски получились. Я надеюсь, кому-то понравилось, кому-то, может быть, там что-то не понравилось. Пишите комменты, ставьте лайки. Следующее видео в следующую среду. Всем пока, до скорой самоделки.